Вот, украшение моего дома называется. Я был оператором ее. Давайте посмотрим-ка это видео немножко. Так, вот это пропустим. То что ее начало перед видео, как у меня, это я все монтирую. Смешное да видео. смешное видео ребят я его пока остановлю. ребят подпишитесь на ее канал пожалуйста ну ладно э, теперь я буду снимать игру э, через секунду эта игра появится и так ребят мы продолжаем видео и ребят я хочу с вами поиграть в игру э, монзеблады только ребят непростую монзе на этот раз она будет с модом э, это э, мод рассказывается о войне э, России против в, э, немцев. Это гражданская война, которая происходила в 1917 году и э, закончилась в 1922 году. Ну, что, ребят, начнем новая игра. Так, с загрузкой игры. Ребят, это я уже все проходил. Вот так вот сделаем, вот так вот так и все. Флаг у нас будет вот такой. Так, ловкость на 10. Гамбл. На этот раз я буду снимать с модами. Помните, я снимал Рыцарь и Эпоха Турнира? Вот я и буду снимать Блад только с модами. Если вам понравится это видео, то я буду дальше снимать... Или вот этот мод, или какой-нибудь другой. Напишите в комментариях. И, ребят, почему вы на прошлом видео так мало лайков поставили? И очень мало было просмотров. Я решил, что вы не хотели смотреть это видео из-за того, что посередине была такая фигня, что мешала смотреть. Реклама о монтаже. Я монтаж починил, все, не будет такой фигни. Так Пойдемте поселение, так никто не захотел к нам на службу идти, вот, идем в другой поселок, опа, какие-то ложки, не знаю кто это были, так пойдемте поищем тех чуваков, которых мы видели, вот они, вот они, какие-то мародеры. Воздухом дышим, а? Тогда подышать захотелось. Так, начнем. Воз... Так, сейчас посмотрим, какой у нас инвентарь. Ух ты, у нас есть леварвьер. Мне не показалось? Так, у нас есть ножичек какой-то. Леварвер. Стоп. Это какой-то напильничек для ногтей. и Этим убивать придется. Капец. Так, смотрим, вот они все. Мне кажется, мой ливернет хорошо типа убивает. Так, попробуем мы с отсюда их убить. Так. Ой, видите, ли, пули летают. Да их мне сейчас будут вот, летать. Не надо Ничего наверное, на меня целится. Ой, я попал в кого-то. Так, попробуем его вот так. О, убили мы кого-то. Круто. О, мы еще кого-то убили. Классный мод, мне очень нравится. Все орут Победу! уже. Мы победили. Ура! Так, мы победили мародеров. А тут написано же ограбители. Так, винтовочные патроны. У меня сама винтовка Но я не буду ее менять на ножичек. Хотя, смотрите. Рубящий удар 15. Ого! Сильный. Так, на всякий случай я возьму.. Ну, толку. Ладно, возможно, толка. там все равно будет немного патронов, но ладно уже. Ну, так поищем еще поселение, поселок, и будем нанимать еще ребят, чтобы противостоять против генералов, я не знаю. Так, нас уже 11. Сейчас попросим какого-нибудь лорда, нет, тут никого нет, там было написано, ну не лорда, а у генерала, тут в моде лорды стали генералами, а, наверное, король стал, не знаю, генералиссимом, Ген... генералисимусом. вот, так. так, переночуем, наверное, в этом замке, белое движение, что за белое движение? Не, я не буду тут ночевать так, так дорого. Это стоит 5 динаров. Так, поехали. В лес. Мне бы сейчас встретились мордёры, мы бы их убили и получили золотишко. Так как у нас сейчас очень мало его. Я бы себе хотел еще какой-нибудь головной убор подобрать и другие доспехи. Так... Сейчас ночь, поздняя ночь. О, рассвет, мы начали быстрее двигаться, ехать. Вот генералы только что уехали. Так, поехали в вот этот город. Уфа. Гляньте, прикольно все сделано. Машинка, как будто. Так, давайте посмотрим, что тут у нас в оружии есть. Ух ты, какие автоматы. Большой мешок. Гранаты тут есть. Круто вообще. Такие пистолеты классные. Граната. Так, что тут у нас есть? Бинты у нас есть. Но ножики такие классные. метатель Нет, это не метательный. Тут 28, а тут 25. Давайте поменяем. Ножик. Так. Ну, ладно, заплатим. То, э, так, еще посмотрим, может таверня кто-то за бесплатно хочет ко мне присоединиться. Так, ты, мужик, хочешь ко мне присоединиться? Скот? Что, Скот? Сам ты скот А, я понял, за что он говорит. Так, полковник какой-то. Не, не могу нанять никого. Пока что. Так, хозяин таверны. Так, не. Ой. Я не туда нажал. Так, уйдем. Так, зайдем, может кто-нибудь есть? Да, есть. Просим задания, нам нужны деньги, чтобы поделиться хотя бы. Так, командир. Генерал, генерал. А что за командир? Так. Ну, фигня, фигня. Так, стоп. А, это все, понял. Придурок какой-нибудь. Нарк. Какой-то нарком. Да, да отстань от меня. Генерал. Здравствуйте, я Гамбл. Вашим услугам. Посесть ко мне задание. Ага, ну, отправить письмо, короче, надо. Я получаю 30 динаров. Так мало, ну ладно. Ну это мы зарабатываем так? Задание. Это Омск. Омск это... Где это далеко? Он это вот это. Поехали вот сюда. Мы едем очень медленно. Так, если по пути будут мародеры или еще кто-нибудь, сразимся с ними, то что нам все равно какие-нибудь деньги. Так, ребята, мне кажется, этот мод очень классный. За такой мод надо поставить лайк, потому что ну, таки, таких модов на ютубе про такую классную игру очень мало. Так что вы обязаны поставить лайк. Так, какие-то дезертиры, юкеры. Так, ну что, в атаку пойдем? Придется их убить. Всех. Так, ребят, вы готовы? Мы сейчас поубиваем этих юкеров. Так, у меня есть ментовка. И я ей только драться могу. Потому что у меня нет патронов. О, бля, хамуха. Блин, патроны закончились. Ну ладно, у нас есть вот эта вот хивнюшка. Блин. На. Что у меня стрелял? Ахуя. Ой-ой-ой, меня сейчас могут приколбасить. Плохо-плохо-плохо-плохо. Так, у нас есть стоп. Где мой нож? Понял, за место у нас какая-то дичь. Так, у нас кого-то убили, это плохо. Надо вот это убить. Я да, мы раз он у него даже не попали. Мы проигрываем Так, главное, чтобы меня не попали ни разу, потому что я сразу съехал ребят, поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. Через два дня у меня уже будет Новый Год. Я постараюсь сегодня выпустить видео. Если я буду не занят, то я его Блин. У меня сейчас, если попадут, то пипец. А если моего коня, то вообще жопа. Так, постараемся убить вот этого. Попали. Ну блин, нападайте. Ты убийца. Блин, я один остался, вроде. Нет, не один, это хорошо. Хотя бы не один. Так, у меня нет патронов, но у меня есть вот эта фигня. Так, свешимся. Так, главное, чтобы сейчас не попали. Так, за лошадью прячемся. Ребят, мы сейчас можем проиграть. Все, нам конец. Мне кажется, нам конец. Не нам, а мне. Так, у меня нет патронов, это плохо. Печально. Ой, чувак, чувак, давай по-хорошему. Ребят, извините, на я на Хотя не было смысла, меня только шл в голову. Опять. Вот это поворот! Ну, ребят, ну я не хочу проигрывать. Так что я немножко на 4. Если вам не нравится, что я 4, то напишите это в комментарии, я не буду чтирить, буду отвечать за поступки. Так, я стараюсь не вы проиграть. Убили. Капец, так трудно убить. Так. Остался один. не даже двое осталось, я вижу. Они так классно замаскированы, их Давай, давай. Срази На автоматах Капец, я весь красный. Так. Знаем. Нам нужны деньги. Я не люблю хардкор. И люблю. иди сюда. иди сюда. Что ты сакуш? Что ты Так убили еще. Ребят, реально, если я не читерил, то все, я бы проиграл. Зря я этот нож взял, потому что их хер убьешь. Долго убиваю. Так, все, мы всех убили вроде. Но мы всех убили? Да, мы всех убили. И 9, 9 наших человек тоже поубивали. Обидно. юкер так поехали другую поселок в другой поселок плохо плохо плохо, еще один десертир тоже юкер блин ребята извините что я 4 но я не хотел быть в плену потому что ну как бы я вот сейчас долго все это делал то есть это будет все как под хвост так что все равно, мои ребята умерли, не было смысла держаться в плену. Так, нас уже десять. Ну, как раз мы возле Омска. Мы вот так вот пойдем. Берск. возьмем ребята в Перми, а потом в Омск. Уже поздняя ночь. О, рассвет, хорошо. Так, Берцки возьмем солдат Мы так долго едем бердск берем еще один человек так у нас еще 125 рублей это хорошо потому что нам еще плюс дал этот э, генерал 30 рублей так Менял еще людей. Так, поехали, теперь в Омск. Наверное, генерал ждет своего письма. Так, вот, мы привезли ему письмо. Сейчас мы ему скажем. Вот, я гамбл, я привез вам письмо. Стоп. Те... Где... А кому надо было привести Письмо. Задание. генерал миллер а тут где а тут кто? это не генерал миллер так поехали искать генерала миллера генерал миллер ты блин где придурок мне 30 динаров дали если я не выполнил задание с меня кишку спустят за 30 рублей 30 рублей отдали мне И я их тупо забрал Так. Чувачок, а можешь? А, нет, это не тот. У него нельзя подсказать. Тут есть кто-нибудь? В этом замке? Нету тут никого. Смысл было сюда это... Ехать. Надо хоть, хоть одного лорда встретить. Ой, фу, лорда, блин. Генерала. Так, возьмем себе еще людей. И на этот раз поедем в Момск спросить у чувака, где находится Миллер. Нас уже двадцать. Нас уже 20, это хорошо. <свист> Опа, битва, битва. Давайте поможем кого-нибудь. никому не поможем. Ну ладно. Круто. Такие звуки классные. О. Скоро урожай поспеет. Да, ну ладно, я вас отпущу. Так. Сейчас зайдем к этому. К другому генералу. Миллера здесь нету, да, ублюдок. Иди сюда. Что тебе надо? Так. Э, я у тебя хочу попросить, где Миллер, ёпта? Миллера не видел? А, а, а. Миллер! Он где? Миллер! Чего его тут нету у тебя в списке? Что, Миллера никогда не видел? Михаил Миллер. тим Миллер? О, вот, Евгений Миллер. Название, вот название. Находится. Золочев. Находится вот А где Золочев? Так, ищем место Золочев. Золочев, Золочева. Золочев, Золочева. Это что он тут-то? Где-то. А, -а, -а все, я понял, тут должен быть он. Если... Так. Золочев. Так, посмотрим в местности. Золочев, Золочев золочевое зол... Вот нашел И Где эта фигня? Так рядом золочевое Так, где золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое золочевое путь. Вот поехали ну, так ребят хочу с вами прощаться потому что серия уже вышла долго всем до скорой встречи всем пока с вами был гамбл пока